Итак, какова структура самых часто просматриваемых видео на Ютубе? В этом видео вы узнаете о четырех разделах, из которых состоят самые успешные видео на Ютубе. И мы начинаем! Привет, друзья! Если вы впервые на канале, меня зовут Айдар я помогаю создавать каналы и оказывать влияние с помощью онлайн видео. Поэтому не забудьте подписаться на канал. И мы начинаем. Так вот, любое видео состоит из четырех разделов. Первое – это хук, это зацепка, что переводит зацепка – затравка. То есть, вот как правило, он длится от 8 до 10 секунд. Это наиболее интересные моменты, так сказать, десерт, который вы сразу показываете зрителю, да, заинтересовываете его, разжигаете интерес, после которого он понимает, что он получит в конце, или он захочет просмотреть это видео до конца второе это приветствие то есть чтобы вызвать доверие у пользователя или у зрителя вы рассказываете о себе, рассказываете о канале рассказываете почему вам именно должны верить как бы, да, почему вы эксперт в той или иной сфере вот. это тоже длится не более 15-20 секунд чтобы пользователь побольше узнал о главном герое, как бы, да, о ведущем Канала. Третье. Это main body, основной контент. В основном контенте вы можете использовать любую структуру. Но, как правило, она стоит из трех частей. Это начало, основная часть конец. То же самое. Я, как правило, создаю main body более четко, делю его на три 3, на 3 или пять частей. То есть тематика моего канала позволяет или говорит о том, что... Я буду говорить о каких-то шагах конкретных. 1, 2, 3, 4, 5. Их может быть 6, 8, 10, неважно. Поэтому в основной main body, в основной контент я закладываю такие части по шагам. Первое, второе, третье, четвертое. Вот сегодня мы поговорим о четырех составляющих разделах. Поэтому они 1, 2, 3, 4. Концовка. В концовке видео вы, можно сказать, резюмируете, о чем сказали в основной части, чтобы второй раз напомнить зрителям о главных выводах или резюме из этого видео. Далее вы говорите о call to action. Call to action всегда должен быть в концовке. Это обязательно. Это must have сегодня, в 2019 году. Что такое call to action? Это призыв к действию. То есть в конце вы говорите или подпишись на мой канал, или поставь колокольчик, или э, проходите по ссылке. То есть вы призываете к какому-то конкретному действию, или смотрите э, тот, то или иное видео далее. Да? Если вас заинтересовала та или другая тема, смотрите вот это видео. Да? То есть как правило э, сейчас все основные видео состоят из этих четырех частей, поэтому э, друзья, э, Обязательно необходимо иметь эти четыре части. первое это хук, это затравка, это крючок такой, чтобы поймать зрителя, чтобы ему вызвать интерес. Второе – это интро, это приветствие, то есть вы рассказываете о себе, о своем канале, о чем вы будете говорить, как часто вы выходите и так далее. Основной контент – это четкие сжатые шаги, 1, 2, 3, 4 – или, или действия, которые помогают, или правила, которые помогают вам достичь того или иного результата. Да? И последняя часть – это call to action, где вы призываете вашего зрителя к какому-либо действию, чтобы он совершил какое-либо действие, подписался на ваш канал, поставил колокольчик или перешел по ссылке, ну и так далее. Хорошо, друзья, вот вы получили ценную информацию, которая поможет вам. Ну, ну а вопрос дня сегодня такой, друзья. Какую вы используете структуру, когда создаете видео для YouTube? Пишите в комментариях. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Давайте обменяемся мнениями. Да? А насколько эта структура помогла вам? Или вы считаете, что она несостоятельна? Пожалуйста, пишите в комментариях. Ну вот, друзья, на канале «Неумные правила» вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, я буду ждать вас и буду показывать очень много интересного видео Интро, main body call to action это приветствие это всегда интересно поэтому <связать> не знаю друзья, мне очень, мне очень приятно что вы смотрите мой канал пишите в комментариях я буду делать видео те которые вам больше интересны которые вам действительно помогают создавать ваше влияние которые помогают вам найти мечту, заниматься тем своим любимым делом и, возможно, зарабатывать с помощью этого.